Настоящий город где будет городская жизнь будет организована? Фейза Рахманова подняла проблему экологического состояния города. Заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления экономики и финансов КФУ нафиса Мингазова поддержала этот вопрос, обозначив малое зеленение города. На самом деле надо, чтобы было не меньше 40-50, даже 55% там для промышленных городов, чтобы как озеленение было от площади городов. По официальным меркам у нас порядка 20%. Мы считали в 2007 году у нас получалось меньше. Айрат Рахманов отметил, за счет чего происходит рост зеленых территорий. Только за счет присоединения окраин а, у нас происходит рост а, зеленой территории, но ни одного нового ОПТ на территории Казани не появляется. То есть у нас получается с еще более-менее зеленка, пока ее не отрезали, да? а вот в Новом Саидовском районе да, у нас и существующая начинает резать. Да? Один из спикеров, архитектор Александр Дембич, на начальном этапе принимал участие в создании генплана. В начальной стадии заказали каждой группе сделать свою концепцию генерального плана.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 июле мы покажем повтор ток-шоу. Также запись вы можете найти на нашем YouTube-канале. Артем Тупичкин, Универньюз.